Жить кайфово, офигенно. офигенно, нереально, несравненно, потрясающе, прекрасно, сказочно, роскошно, классно, самое, самое вкусное, прямо, ярко, ярко. страшно, упоительно, потрясно, с обожанием. Мы желаем день рождения. <смех> Любви, подарков, супер настроения и, и благодарность. Много-много благодарностей от меня. Данила, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе быть со своими людьми. Искренними, добрыми, честными, страстными, сильными счастливыми С теми, с кем не нужно надевать никакие маски. И еще огромное тебе спасибо за то, что ты помогаешь нам жить более осознанной жизнью, испытывать разные эмоции, чувствовать, жить кайфово. Нереально быть в контакте, нереально почувствовать себя, нереально понять, что ты действительно хочешь. На самом деле, все, что со мной в последнее время иногда происходит, казалось бы нереально. Однако, это жизнь. Жизнь. И эту жизнь я узнала благодаря тебе, Данила. Спасибо тебе большое за все твои учения. Ты мой учитель, который ведешь меня в дорогу к просветлению. На самом деле я тебе правда очень благодарна и желаю поздравлять с днем рождения. Желаю тебе, чтобы у тебя всегда э, очень все необходимое и куча ресурсов для того, чтобы э, дарить людям вот эту жизнь, просветлять все больше людей. Спасибо большое, я тебя очень люблю. Данила, я знаю тебя уже больше 20 лет и не устаю поражаться твоей способности находить самую мощную, современную передовую информацию, самые рабочие техники и тому, какой, какой ты большой человек. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю много денег, признания, потому что ты реально большой профессионал. Продолжай в том же духе. Данила, поздравляю тебя с Днем рождения и желаю тебе процветания во всех твоих проектах. Еще спасибо тебе большое за все, что ты для нас, для всех делаешь. Спасибо, что ты у нас есть. Данила, поздравляю тебя с Днем рождения. Ты появился в моей жизни в самый подходящий момент, тогда, когда мне очень нужна была поддержка, которую я обрел и в твоем лице, и в лице всех ребят, с которыми мы занимаемся и проводим время, чему я очень рад. Поздравляю всех тебе благ и успехов. Данила, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе много богатства, реализации всех своих желаний и целей. Стать известным, популярным, богатым, знаменитым. И чтобы к тебе подходили люди на улице и просто благодарили тебя за то, что ты делаешь. И самое главное — быть счастливым, очень-очень счастливым и довольным. Я, на самом деле, помню тот момент, когда впервые я пришла на расстановки. Я даже вообще не знала Данила, что он чем-кем, что делать, занимается. Но это мой вообще поворотный момент был очень крутой. Что я хочу пожелать, это... не могу, В этот момент, когда были первые расстановки, что я поняла, было тотальное доверие. Доверие, что действительно я хочу и готова как-то что-то изменить. А вот с этим дочком мы поздравляем Данила с днём рождения. Я хочу, чтобы каждый каждый каждый момент был наполнен всеми разными только самыми прекрасными переживаниями здоровья всем всем близким и тебе тоже, вот. И чтобы больше больше больше становилось самых самых счастливых людей на свете. Обнимаю. Данила, привет. Я желаю тебе тепла. Тонкой наполненной любви, драйва, получать кайф от жизни и делить эмоции с твоей семьей, близкими тебе людьми. Здорово, что ты есть. Поздравляю тебя с днем рождения и крепко обнимаю. Данила, поздравляю тебя с днем рождения. Я тебе желаю счастья, счастья, много-много здоровья, радости, чтобы все у тебя получалось. Спасибо тебе огромное, что ты помогаешь нам стать счастливее психологически здоровее и тебе огромная огромная благодарность будет от нашей планетушки я в этом уверена будь счастлив будь счастлив поздравляем тебя наш сладкий Данила и желаем много часов дзен медитации с, с погружением в себя и поиском где ты и кто говорит <связываем> цени близких которые тебя окружают, учеников, и находи в жизни. Смысл? Супер! Находи Купер. смысл и деньги на поиск этого смысла. Вот, что немаловажно. Мы тебя очень любим. мы записываем тебя из тайской здравницы. Саварнабхуби. Капунга. Капунга! Капунга! Познакомились мы с Данилой Однажды Марго сказала, что там есть парень свой стиль постановки. Ну и вот я однажды пришла и не ушла. Очень рада нашему знакомству. Данила, с днем рождения! Данила, я поздравляю тебя с днем рождения! Я желаю тебе от всей души огромного, преогромного счастья, и чтобы все, что ты задумал, все о чем ты мечтаешь, оно всегда сбывалось, даже без техники ТМО. С днем рождения! Дорогой Данила, я тебя поздравляю с днем рождения, и мы с тобой знакомы всего год, но это уже целый год колоссальных изменений и внутренней прокачки. И я очень рада, что... и благодарна тебе за это. И еще я очень рада, что у нас сложилась и продолжает складываться такая классная эзотерическая тусовка. И я тебе шлю из этого немецкого захолустья поздравляшки с днем рождения и крепкие-крепкие обнимашки. Еще раз... Нет, ты, я сейчас я, я, я, я говорю, что ты стоишь там. Сейчас я долго буду говорить. Да, Саш, ты готов? Да. <сады> <сады> <сады> нет? Свой. Какой свой, блин? <сады> блин. И ещё, и ещё самого... самого вкусного. <сады> Эти очки, они... они такие... Кроме... Ты честно, что я хотел бы подушевнее вы, сказать. Просто... Да Данил, мы тебя правда очень любим. <сады> Это все маски. Я без маски тебя тоже очень люблю. В <свят> тебя очень любим, Данил. Мы желаем тебе счастья. Да, это очень крутой. Запись это, это, это, это. идет специально для тебя. Ленина.